Привет, привет, друзья, подписчики и всем, кто смотрит мои видео. В этом видео речь пойдет о таких системах в современных автомобилях, которые обеспечивают полноценную работу машины механизма полного привода и блокировки колес. У меня машины с полным приводом никогда не было, и в этом деле нет опыта. Но меня заинтересовала эта тема, так как скоро я жду автомобиль кроссовера из Америки. И интересно было, как в этом машине работает этот механизм. Просто если я в этом видео что-то неправильно толкую, пожалуйста, поправьте в комментариях внизу. Напишите, каким принципом на вашей машине работает эта система, так как Принцип для разных машин иногда существенно отличается друг от друга. Как мы знаем, на многие более старые машины полный привод и блокировка включаются в салоне, и для этого у водителя всегда были специальные рычаг или кнопка «Рядом» для активирования этой системы по мере востребовательности. Техника развивается и идет вперед. Поле в современных машинах инженеры усовершенствовали эту систему и часто включение полного привода или блокировки часто происходит автоматически. Начну с самого простого. Так вот, некоторое время назад смотрел, смотрел интересное видео. Ссылку оставлю ниже в описании. Автор показывал, как на ее полноприводном машине работает система блокировки колес. Сначала он с помощью предохранителя отключил систему ABS и показывал, как машина буксует в снегу и стоит на месте. Но потом, когда предохранитель посадил на своем месте, машина уже перестала буксовать и начал перемещаться в снегу нормально. Тут, конечно, ничего удивительного. Через датчиков ABS в современных машинах мозг получает информацию, сигналы о том, какое-то колесо переднего или заднего привода буксует или нет. И, соответственно, если буксует, в этот момент портовой компьютер включает имитацию блокировки колес. Система с помощью татчиков АБС распознает, какое колесо буксует и временно ее блокирует. Блокировка буксирующего колеса помогает вывести машину с места буксования. Но тут принцип уже ясно. Если я по терминологии или по техническим неправильно выразился, прошу поправить в комментариях. Если система АБС выключена или не состоянии, тогда мозг не может воспринимать, какое-то колесо буксует или нет, и, соответственно, блок тоже не включает. В таком случае вы беспомощны, никак не выборитесь из яме и не сможете подняться на подъемы. Конечно, на разных машинах эта система работает по-разному. И просто написать в комментариях внизу, как именно на вашей машине это работает. Мне было интересно, как эта система работает именно для машин Mazda CX-5. И вот что мне удалось выяснить. Автор этой статьи не Оленился и с помощью тех документации разобрался в принципе. Ссылку на статью оставлю ниже в описании, кому интересно, читайте. Мазда CX-5 выпускаются передноприводные и полноприводные. Как автор по технической документации объясняет, в полноприводном трансмиссии CX-5 используется полноприводная трансмиссия, с много электронно-управляемой муфтой в приводе задних колес. В штатных ситуациях, когда машина движется без буксовки, автомобиль практически переднеприводный. Большая часть тяги передается на передние колеса. Задний мост подключается автоматически при необходимости. Фиксируемого значения передаваемого крутящего момента нет. Электроника автоматически определяет ту его толю, которую необходимо передать на задние колеса. Схема управления системой выглядит следующим образом. При обыкновенном равномерном движении крутящий момент на задние колеса не передается. То есть в таком случае машина приводится в движение только с передним приводом. Как только колеса передней оси начинают проскальзывать, буксовать, условная разница угла 15-20 градусов. Блок управления полным приводом подает сигнал на электромагнитную катушку 2 и муфта заднего привода включается. Информацию о пробуксовке то или иного колеса бортовой компьютер получает с помощью датчиков ABS. Вот почему важна исправная работа на машине с системой АБС. Если хоть какой-то один датчик ABS не работает или вообще эта система неисправна, тогда не будет работать садный привод и даже система блокировки колес. После установшегося равномерного движения муфта отключается, отключается и задний привод, и машина продолжает двигаться только с помощью переднего привода. Но могут возникнуть и более трудная ситуация, когда одно из передних и задних колес одновременно начинают буксовать в снегу или в грязи, и машина не может передвигаться. Автомобиль застрянет на месте, несмотря на то, что задний привод тоже включен. Для такой случая на Мазде предусмотрена умная система. Система называется TKS – Tracking Control System. Система контроля сцепления колес с дорогой. Работает понятно и просто. В случае пробуксовки одной из колес или его система хватает буксирующее колесо колодками тормозов. Или если пробуксовка не прекращается, тушит двигатель, снижая мощность, передаваемую на колеса. Предлагаю посмотреть хорошее видео, чтобы вникнуть в суть этого устройства. Ссылку оставлю ниже под видео. Как авто показывает, когда даже одновременно включена передний и задний привод, машина может сострять в снегу или в грязи. Одно из передних и задних колес одновременно могут начать буксовать по оси или по диагонали. Конечно, после этого машина уже не может передвигаться. Многие не знают об опции TKS. Давайте назовем ее системой блокировки. Если мы застряли в снегу или в грязи, чтобы не мучать машину не перегреться, муфта включаем эту кнопку и казуем не сильно. Машина через несколько секунд обмозгует, включит имитацию блокировки и автомобиль легко сможет выбраться из режима пуксовки. Машина начнет передвигаться, и мы выберемся, так сказать, из, из ямы. Как только машина перестанет буксовать и выберемся с того места, где мы застряли, при установившемся равномерном движении мы должны выключить эту кнопку. Но существует еще один хороший прием которого показал автор этого видео, чтобы легко преодолеть переграды и выйти из режима буксования. Для этого нам вообще не нужно включиться кнопку TKS. Просто с помощью Типтроника переключаем АКПП первой скорости. Сразу незамедлительно включится система имитации блокировки колес и очень легко выберемся из места, где мы застряли. То есть легко преодолеем преграду. Ну друзья, как видим, все очень просто устроено на этом машине. Расскажите, пожалуйста, каким принципом на вашей машине работает система полного привода и блокировки. Поделитесь вашим опытом в комментариях. В конце видео, если оно было чем-то интересным для вас, пожалуйста, подпишитесь на канал. Жмите обязательно на колокольчик, палец вверх и ждем следующее видео. Спасибо всем за внимание.